Мы в эфире. Всем здравствуйте. Астрологический прогноз и мини-курс по Накшатрам. Сегодня мы говорим о завтрашнем дне, о 8 июля. Ой, простите, сегодня у нас 8 июля, 9 июля. И про Накшатру Вишакха. Про сегодняшний день напоминаю, две секундочки буквально, что у нас свати с 9.30 по Москве. Если не смотрели эфир про свати, смотрите во вчерашнем дне, не пропускайте эфир, очень много интересного, полезного. А мы начинаем говорить про завтрашний день, чтобы планировать, понимать, вкушать mm -hmm. <свят> джетиш самого утра небольшой такой экскурс аромат и мы говорим о четырех параметрах день недели лунные сутки кратко более глубоко конечно про саму накшатру и про астрологическую позицию, какую-то особенность. Сейчас у нас Луна с Кето соединились, и вот об этом тоже буду говорить сегодня. А, мои особенности, я всегда рассказываю о том, как планеты отражают наше сознание, энергетику дня, пространство, они влияют на нас каким-то образом. Все в наших руках, пожалуйста, не списывайте на планеты. Это, конечно, легко, но не по-взрослому на кого-то что-то, э, так сказать, свалить. Вот. И мы также говорим с вами о том, чтобы э, развернуть в ресурсы любую позицию. Это тоже мое отличие, все мои аналитики астрологии джетиш. И мы говорим, конечно же, опираясь на сидерический зодиак, не Рояна. Это зодиак, который точно соответствует высшим задачам души. Итак... Значит, завтра у нас суббота, 9 июля, суббота, мы с вами также расставляем акценты, потому что я не могу все на свете рассказать, мне нужно уложиться в 15 минут, поэтому суббота кратко вспоминаем, день Сатурна, структурируем неделю, подводим итоги, планируем следующую неделю, потому что по природным циклам, которые отражаются через астрологию джетиш Все начинается, вся неделя с воскресенья, с дня солнца. Поэтому в субботу подводим итоги, структурируем себя. Обязательно изучаем уроки по астрологии, дорогие ученики. Уж в субботу находите время. По субботам супер чего-то важного не планируем. Вторники и субботы, да? вот такие два дня, которые очень напряженные. Желательно супер важных вещей, особенно свадьбы, не проводить по вторникам и субботам. Ну, к примеру. И у нас 11 лунные сутки. Луна растет, на этом долго не останавливается с 9 июля 11 лунные сутки будут с 14 часов по москве я скругляю эти маленькие циферки чтобы было ну как бы и переходим к вишаке хотела вчера кстати я не успела рассказать из за того что отвечала на вопрос как соединить несоединимые кто не видел смотрите как соединить например когда сложный день вернее сложные лунные сутки и какая-то допустим позитивная накшатра мощная вчера об этом рассказывала поэтому про свати мы немножечко на самом деле поговорили ну чего мы этот цикл будем еще еще проходить. Про вою я немножечко совсем рассказала. И хочу сейчас отметить. Давайте начнем сначала. Накшатри это деление нашего цикла, да, пространственного, на 27 частей, на 27 состояний, Образно говоря, месяц, да, ум наш движется, меняется. Но сначала надо шаг назад сделать и сказать, что мы также отслеживаем, как Луна идет по всем созвездиям, прежде всего, с да, 12, -ти. это вот солнечное деление, поэтому в свате у нас Луна уже в весах, и вот начиная ну и сегодня тоже Вишакха – это весы и переход Скорпиона. Вишакха – переходный кшатр, Но ну, уже начиная с, э, такого, э, с весов, да, представьте, гороскоп, э, это 12 частей. Особенно я люблю, конечно, алмазную карту, вот первый сектор, вот седьмой сектор. И вот когда Луна дойдет как бы до седьмого, половинка такая, знаете, как наш головной мозг, и вот половинка. Почему я люблю алмазную карту? Потому что она очень хорошо отражается наши два полушария головного мозга, и это очень легко все запоминать, соответствие эти оси там, да, и так далее. И получается, начиная с весов, идет вторая половина цикла, образно говоря. Да? И тут уже начинаются очень мощные такие разносторонние энергии. И даже деваты Накшатр, управляющие такие рычаги со свати, уже они такие двойные. И вчера я не успела сказать, что у свати есть еще второй правитель, считается, что, который называется Сарасвати. Да? С санскрита переводится как «богатая водами». Это богиня красноречия о мудрости всего такого женского, это помощница брахмы, да, такая женская, творящая постать, вот, осуществляет брак неба и земли. Это вот я вчера про сват и не успела сказать, но сегодня литмотив повторяется, на кшатре вишагха управляет сразу две энергии. Вот это будет повторяться, потому что в две энергии индра и огнем, в ануратхе будет митра и радха. То есть и это означает то, что чем дальше мы идем по этому циклу, тем более задачи у нас разносторонние. Да, и вторая половина цикла, она более, ну, она дважды наполнена задачами, энергиями, всегда вот будет как бы такой некий второй слой вот это тоже нужно запомнить. Да? Потому что, например, когда мы перейдем в Скорпион, наша Луна да, наш ум, наше умное настроение, э, перейдет в скорпион, там уже появится то, что отражает скорпиона напротив, телец, ну и так далее. Да? То есть это всегда уже будет многослойно, имейте это в виду. То есть ум все больше и больше начинает, во-первых, у него больше возможностей, но и, во-вторых, больше. Заморочек тоже. Да, то есть вот о них нужно индивидуально раскрывать, все это сопоставлять. Напишите, у кого проявлено, напишите в комментариях, пожалуйста. Будьте активны, тогда пост видно сразу. Это ваш энергообмен, ваш плюс кармы, чтобы и другие это услышали. Кому это интересно, конечно. И еще раз повторюсь, Вишаха это переходная накшатра. Так, она у нас начинается с 9 июля, с 9 часов по Москве, как удобно, 9-9, девяток много будет завтра, 9 часов по Москве без шагов, и у нас Луна в весах потихонечку шагает, переходит в Скорпион, получается у нас с вами 12 секторов, 12 домов, луна шагает из дома в дом, и в каждом домике три комнаты, вот это три накшаты в каждом созвездии, в каждом знаке Зодиака, вот, и Вишаха это уже последняя комнатка весов, и переходим в дом Скорпиона, первая комнатка Скорпиона. Очень все такое тут двойное, противоречивое, огромная мощь, конечно же, но и огромные так сказать, соблазны вообще все это слить, обнулить и не туда направить. Да? Чем больше у нас возможностей и прав, тем больше э, важно, вот какая идеология в этом всем, какие цели, какие задачи. Потому что если это будет что-то разрушающее, то вот с такой же силы это начнет разрушаться. То есть все зависит от человека на самом деле. Любую точку сознания, пространства мы можем развернуть как в ресурс созидание, так и в отрицании: минусовые энергии, разрушения, абсолютно любую энергию. Поэтому мы и расставляем такие приоритеты, мы не говорим, что плохо-хорошо, мы говорим, как направить в ресурс эту точку сознания или пространство И не договорила, напишите, у кого есть проявленная вишакха, да? Это проявленная ⁇ это значит планета в этой накшатре. Или лагна, ну лагна это немножечко. Лагна это точка, связывающая нас с пространством, как мы сюда попадаемся, заземляемся, от чего мы начинаемся. Подробнее эту разницу, это, конечно же, все на обучение, я сейчас не могу останавливаться. У есть даже второе название радха, а потом пойдет анурадха. Очень тоже это все интересно, детали это все на обучении. Шакти на кшатры записывайте, пожалуйста, это то, на чем нужно размышлять. И еще, если у вас нет э, этой проявленной шахти все равно точно эта, эта энергия, она есть в пространстве. Вот, кстати, на этот вопрос я вчера тоже отвечала, как это понять глубже. То есть э, я сейчас буду рассказывать, какая сила у вишаки. И вот... 9 июля это будет в пространстве, и это ваш шанс использовать эту силу, даже если у вас в гороскопе не проявлена вишака, понимаете? Или, допустим, у вас рядом люди с вишакой, это тоже та энергия, которую можно схватить за хвостик и пойти дальше. С реализацией такой более, знаете, в потоке, как говорится, да, когда дверки все открываются. Итак, шахте-вишахте, запишите. Способность достигать всех целей, способность э, проявлять все скрытое, делать это явным, способность дойти до победы в любом случае. Очень такая побеждающая энергия. Вот Не могли бы что-то победить долго в себе, в ситуации, то есть это нужно глубже понимать не только как победа над кем-то, над чем-то, прежде всего это вы же тут играете, это ваша Лила, это ваша игра все отражение вас абсолютно. Вот победите что-то <смех> что негативное в себе. Начните с этого в день, когда идет вишаг. У нас каждый день какая-то сила есть шахте шахте. это индивидуальная сила. Когда мы говорим о прогнозе, это сила в, в определенной точке пространства, то есть дне неповторимо, да, который будет накладываться с лунными сутками там, и так далее. Кстати, напишите, как у нас сегодня 8 июля пятница. Да? Вот как вчерашний день у вас прошел 9 лунные сутки? Просто многие писали, что как-то сложно. Вот, вот тоже обращайте внимание на сложные лунные сутки. Можно даже как бы записывать это, вот как у вас проходят 4, 9, 14 лунные сутки. И как у вас проходит вот вообще мощная реализация этой энергии? Очень хорошо за этим наблюдать. Это такой мини-цикл, который очень явно виден, понятен. Если у вас это еще акцентировано... Ну, планеты есть в Накшатре, период этой планеты, то вообще очень ярко это все может быть. Хорошо, значит, побеждающая энергия — это Шакти. Дальше. Э, Вишак управляют э, Деваты, Индра и Агни. Э, про Агни я не буду говорить, потому что про Агни я рассказывала, когда мы говорили о критике, да, потому что вот Такое тоже будет встречаться, что одно, одна энергия управляет исколькими накшатрами. Например, Индра управляет не только вишкой, но и джешткой. Конечно, там разные энергии очень. Вот столько тонкостей здесь, конечно, можно удивиться, почему там столько энергии, столько богов, так сказать, в символизме, и э, все равно вот одна энергия берет двумя накшатрами. Ну, вот над этим нужно размышлять, поэтому. Индра двумя Агни, видите, уже двумя про Агни. Вы прям открываете эфир про критику и рассказывал. Там очень мощно, вот эта вот огненная энергия, в вишаке она тоже есть, вот эта способность проявлять титанические усилия, решительность, мужество, ну и, конечно, вот этот огонь, который может сжечь все просто и, наоборот, согреть, накормить, да? огромное количество, в большом количестве, вернее, вот жара, дождь, созидание, разрушение, вот это все огни и поэтому, когда огни присутствуют как рычаг управления, девоты, божество, то очень важна идеология, цели, идеалы человека, потому что он может и Разрушить, конечно, все колоссально. И переходим к Индре. Индра с санскрита переводится как «король богов» или «небесные капли». Очень связан с дождями, с молниями, с таким плодородием определенным. Он разъединил небо и землю, говорится в древних писаниях. Опьянен сомой. Очень противоречивая энергия в Индре. Это гигантская энергия, которая связана, кстати, тоже с опять же вот, параметром борьбы сражений определенных даже, да, и победы, победы любой ценой, вот это вот в Индре есть, то есть пойдет на любые меры, и часто цели будут ложные, поэтому тут очень все так ну, смешано, вот, от определенного благородства такого до прям низких-низких энергий, обман, потыкание чувств, наслаждение, опустошение, неудовлетворенность. Это прям такие точки, которые могут проявляться как в дне, когда идет вишакха, или в человеке. Поэтому если вы 10, 9 июля будете это ну, чувствовать, какие-то ситуации будут, ловить эти моменты и не вовлекайтесь. Вот для этого, в принципе, тоже нужен прогноз, чтобы понимать, что, о, чувствую запись. Да, это враг человека, который приходит к нему нежданно не гандана, его нужно а, побеждать, выгонять буквально. Да? А, вот, зависть, ревность, обман, вот эти все враги внутренние, шесть, как минимум шесть врагов человека. Да? Поборитесь лучше с ними. 9 июля. Эгоизм, зависть, ревность, жадность, иллюзия безумия. Шесть врагов. Вот. Властелин сварги, интрологии, рай бессмертия, бог света, молнии и грома. Вот. Очень большая целеустремленность, которая переходит в одержимость, а потом может обнуляться в опустошение, неудовлетворенность. Это очень характерное качество Вишакхи, поэтому Вишакхи обязательно нужны такие высокие вот такие энергии в идейности. Да? То есть с Юпитером нужно обязательно работать, людям, у которых проявлено Вишакха. Все рассказала. Читаю ваши комментарии, рада, когда вы пишете у кого какие позиции, всегда, пожалуйста, напишите. И опять же, вишак, это же переходная на Накшатра, поэтому пишите, у меня вишакхи, допустим, там, Венера в весах или в скорпионе, это будут разные, разные энергии, конечно же. Допустим, когда весы, это еще более сбалансировано, когда уже часть скорпиона, там уже страсти такие начинаются. И еще хочу сказать, что у нас же луна не успела опять луну скету, хотела разобрать. Ну, разберем когда-нибудь. Луна в скорпион переходит уже в воскресенье с 10 июля, это точно падения то есть он будет уже очень напряженный вот просто нужно скорпион хорошо понимать кто не понимает скорпиона хорошо приходите ко мне на обучение астрологии потому что мы там как раз берем вот эту скорпионовскую часть ресурсную и разворачиваем в плюс. Это целое искусство, этому нужно обучаться, потому что само по себе чаще всего всегда бывает плохо. Чтобы было это хорошо, нужно постараться, поработать, напрячь свой разум и направить свои действия в более структурном ключе. И сразу предупреждаю, что вот с 10 июля пойдет уже в принципе, с двух часов ночи луна в падении. В падении, конечно, все условно. Это название такие, термины. И выйдет вот это вот сложное состояние только когда ганданта еще пройдет. Мы с вами будем проходить уже более сложная гонданта, мула ганданта. Запоминайте, 12 июля с утра уже станет полегче. Поэтому держитесь в высоких вибрациях. Практики вам в помощь. У кого есть практика рейки, лично я использую этот инструмент с 2007 года. Как самый крутой, считаю, этому даже обучаю. На сегодня все. Жду ваши комментарии, ваши интересные мысли. И до встречи завтра. Завтра у нас будет Ануратха. Все, всем пока. Целую и обнимаю. Хорошего дня. Высокой осознанности вам.